Доброе утро, друзья, 18 сентября, осталась подготовка небольшая к надвижке, скоро поедем. Как видите, халкающие упоры окрашены. Погода у нас отличная, отдувает немножко. Во время движки расскажу и отвечу на некоторые вопросы по цилиндру и по упорам, как они работают, процесс. Лебедки электрические упрощают работу, опустить, поднять это все быстро. Механик наш, отвечающий за Индри, Виталий. Чай. Так, ребята, по окам они у нас идут уже покрашенные полностью все изнутри, то есть... Вот это все окрашено, уже все уже в концовку, а около стыка оставлено, потому что у работы еще будут идти. Как бы сказать, бесполезную работу, опасно делать, вот оставляют так всегда, это потом, как бы, хочу недолго все сделать. вот так, а вот, а наружу, а да, там уже бунтовка, сейчас я обойду по-быстрому, вот она уже, вот это уже палка, а наружу все, она покрашена бунтовку, Остыком, вот как я уже, как бы сказать, уговорил. Остыком, опесочено, местами подкрашено еще где-то. Вот, вотовые соединения, они тоже тепесочатся, и потом это все окрашивается. А после надвижки в красочном цехе вот, вот там, это я потом вам покажу. Палка уже будет краситься полностью к ответу раста. Игель. Это потом все опесочится, окрасится и получится все отлично. Так, ребята, а вот это у нас уже покрашенный ос Это белый цвет. Ну, что-то около такого. Это уже все. Это уже пойдет уже туда дальше на опоры. То есть, постепенно. Покрасили, надвинули, покрасили, надвинули. Так. Надвижки у нас участвуют все, и антажники, сварщики, плотники, мастера даже есть, но ничего командуют, конечно. Ну, ну что делать-то? Вот, так немного, это у нас это, гаточная паука, там вот у нас лонсиры под низом. А это у нас идет подготовка, продолжение опорной стенки. Однизом уже все подготовлено, и это продолжение, то есть арматура торчит, постепенно потом будет подниматься вверх до определенного размера, высоты. Доправляющие под упорную грамму, на потом это было все отрезаться и вот. Резация было и продолжение дальше, коллеги, уже все подготовились, готовы к работе. Ожидаем. Ожидаем команды. Местам, опорам. Коллега идет Дмитрий Александрович. Так. Ну что, увидимся на... на движке. Друзья, у нас при работе цилиндра выдвигается шток на 1,95 метров. При скорости примерно восемь минут, полтора, два метра. Упор тормоз. Он сейчас у нас в рабочем состоянии, опущен полностью, опущен сюда вниз. А когда надвижка пройдет, то есть одно толкание пройдет, он у нас будет подниматься вверх. Это как его, покажу вам потом, попозже. На данный момент тормоз у нас поднят. То есть идет в тягивание цилиндра. Как только он в конец, тормоз будет опускаться. Процесс у нас, конечно, это не быстрый. Вот, а По движению, посмотрите сами. Это пока втягивается цилиндр, а когда будет идти надвижка, то там немного быстрее чуть-чуть. Уникальный процесс. лент вытягивает спорную раму. После того, как он дойдет до отметки, опускать сейчас будем. Опускать сейчас будем тормоз. Сейчас вот, как я убираем палец и немножко натяжку Пускай. Вот, вот он идет процесс, и вот все постепенно опускается, опускается, и когда отметку дойдем вот до этого отверстия, он, он туда упадет. вот он, вот, все все так после этого после этого помогательный упор опускаем раз все и упор так, еще, еще секунду. Оп.